Все, теперь садись ко мне Садись на нее. Тебе все равно спускаться. Вот, ты висишь. Ногу обратно поставь, правой рукой затянись около колокольчика. Ты висишь. Я на правую ножку поставлю. Молодец. от стенки. Молодец. Молодец. А так бы не бы даже.